Когда покупаешь новое авто, наступает счастье. Если сравнивать две эти машины между собой до рестайлинга и после, мне кажется, что солярий стал серьезнее, как будто взрослее. Но проходит 50 тысяч километров, и впечатления меняются. Тонкий металл кузова. Это легко проверить, если надавить просто на какую-нибудь часть, на дверь, на крышу. Набегает еще 100 тысяч. Слабый свет фар. Плохая обзорность, а, машину парусит на трассе. И еще. Многие мне кричали на форуме, не нравится, продай. Ну да, деньги же так легко зарабатываются, возьми, продай, потеряй 100 тысяч. Я купил по обертке машину. Но если бы я только знал, что меня будет ждать, я честно скажу, я бы ее не купил. Как правильно выбрать авто и не разочароваться? Я бы, наверное, вместо подержанного Соляриса предпочел бы, Новую «Ладу Калинус» автомат. «Супротек» представляет самые полные обзоры автомобилей с их историей поломок. Я поменял уже целых три рулевых рейки. Сломался активатор пассажирской двери. Скоро. Бюджетные, поддержанные автомобили покупаются не от хорошей жизни. На YouTube.